В эфире «Универ Ньюз» самые интересные и актуальные новости. С тобой снова я, Матугулина Гульфия. Сегодня в выпуске. Солист «Виа Волга Волга» Антон Солокаев пообщался с журналистами Казанского университета. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Челябинске. В КФУ состоялся блиц-турнир по баскетболу среди мужских команд. В Челябинске проходит 14-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Что происходило в первый день работы форума, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина.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 Руководитель МГУ Виктор Садовничий, который в своем выступлении отметил, что задачи форума были определены лидерами государств. Наши задачи определил, определили наши президенты. И вот очень емкие слова они сказали, э, что э, нужно сохранить фундаментальность образования. В замечательной статье Наруслан Абишевич сказал, что если всеми системе образованы, образован,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 На самом ли деле из Казани перевелись любители рока? Каково будущее тяжелой музыки в нашей стране? И почему в память российских музыкантов навсегда врезались лихие 90-е? На эти и многие другие вопросы ответил начинающим журналистам Антон Солокаев, лидер известного бэнда из Казани.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 Вообще понимание того, в каком направлении мы будем двигаться. Вот ну, рок-музыка, или вот, ну, поп-музыка, там джаз, или еще какой-то. Мы просто хотели делать э, то дело, которое нам нравилось.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 Первой была лекция руководителя департамента научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Подробнее в следующем сюжете.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 которые были госпитальными, они просто полный шум верили, они могли вот этот слабенький шумок, который отработал резервуар, они могли его не найти. На этих частотах шумов от потока вот, жидкости или газа под трубе их очень мало. Там практически их нет, поэтому можно выделить работающие пласты там и какие-то нарушения.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 Следующие лекции курса состоятся 15 и 22 ноября. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюс. Определить лучший институт и факультет Казанского университета в игре по баскетболу можно было на состоявшемся БЛИЦ-турнире. Кто же стал победителем? Узнаешь прямо сейчас.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 Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универ Универньюз. Это были все новости на сегодня. До встречи в следующих эфирах. Пока-пока!